В сегодняшнем видео мы с вами обсудим ту тему почему ваши платежи не приходят на ваш кошелек PayPal, почему вы не можете пополнить свой счет и как сделать так, чтобы у вас были деньги на счеты и вы могли отправлять или принимать платежи. Досмотрите видео до конца и вы получите все ответы. Добро пожаловать на канал Apolexpert, с вами Владимир. Друзья, ситуация такова, что если вы выполняете какие-либо условия, там, делаете рекламу или еще что-то, не важно, вам должна заплатить компания деньги. Смотрите, если вы создали кошелек в Украине, он не работает по приему от корпоративных платежей, только от частных платежей, как вы буквально создали. То есть, по факту, с частного на частный вы можете переводить даже внутри Украины, за границей, неважно. важно. Самое главное, чтобы это было. Я вам сейчас демонстрирую то, что мне компания оплатила с частного кошелька 50 долларов. Я вывожу 25 долларов на гривневую карту и 25 долларов на долларовую карту, на валютную. И сами посмотрите, какая будет комиссия, выгодно ли это и вообще все, в принципе, ответы вы получите. Ну так вот, друзья, смотрите, мне перечислили 50 долларов, как сами знаете, вот я с Украины. И давайте смотреть, какой процент вывода будет на карту. Вот, мне нужно подтвердить пароль. Входим в наш кошелек. Вот у меня есть две карты. То есть долларовая карта у меня и точно так же гривневая карта, приватовская. Давайте мы проведу лично для вас эксперимент. Выведу 25 долларов на гривневую карту и на валютную карту. И сравним, как будет лучше. То есть 25 долларов бахнем туда. Посмотрим, какая комиссия будет. И 25 долларов бахнем на долларовую карту. То есть видим что конвертация у нас прошла и комиссии у нас никакой нет просто нету никакой комиссии перевести вот вы перевели 731 гривну все готово у нас здесь 25 долларов давайте посмотрим сколько у нас 25 долларов будет 25 долларов ну 738 плюс минус значит 731 гривна Возвращаемся назад, кидаем это все тоже на долларовую карту, будет ли какая-то конвертация. Вывод средств, вот моя долларовая карта, пишем 25 долларов, дальше, вывод средств, тоже 731 гривна. О чем многие мне писали, все здесь по нулям, переходим на приват, у меня здесь чистые карты. Вот, включаем Face ID. Здесь видим 731. Видите, на интернет карту даже съела немного. На интернет карте у меня здесь было даже 2 доллара. То есть, по факту я отправил 25 долларов. У меня съело 2 доллара. Поэтому лучше перекидывайте на гривневую карту. Тогда у вас э, ничего съедать не будет. Вот так. Чего сложного здесь нет. Я вначале уже сказал, корпоративные они работают с частными. И как бы вот единственная проблема, почему вы не можете получить платежи там от ваших родственников и так далее. Это должен быть частный кошелек при создании аккаунта. Все полезные ссылки будут в описании под видео, в закрепленном комментарии. Вы найдете ссылку на телеграм-канал, подписывайтесь, я там выкидываю новые проекты, которые запускается в украине есть возможность заработать все проекты конечно же рисковые не без этого вы о многих может быть уже слышали какие-то я записывал недавно видеоролик поэтому советую посмотреть может быть вам это и даже подойдет я сам в этом участвую и в телеграм-канал буду в принципе все выкидывать какую сумму я заработал и сколько я снял денег в принципе все нюансы будут там поэтому ныряйте в, в описании под видео чекайте все эти ссылочки Самое главное, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте положительные комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.